привет ребята добро пожаловать на канал в этом видеоролике покажу несколько дополнительных своих источников заработка часто я об этом упоминаю но на канале как таковой информации у меня нету сегодня выдалась такая возможность прямо в режиме реального времени я сегодня принимал участие в лаунчпаде и на этом я уже заработал больше 120 долларов это все произошло буквально за несколько секунд вложил я всего лишь 20 долларов 120 долларов чистой прибыли также я принял участие в нефти или я вам уже очень много раз рассказывал прямая в NFT сейлах, в лаунчпадах, в лаунчпулах, ICO, айдио, э, IFO, IGO. и сегодня вот так и буквально в двух словах покажу как это работает на самом деле. На кукоине относительно недавно проходила IGO пикастер, я там купил два яйца по 60 долларов, сейчас эти яйца торгуются по 125 долларов минимум. Эти яйца торговались в моменте по 240 долларов, это все NFT тематика, пока тут еще эта игра толком даже не запущена, но во всяком случае уже я имею 120 долларов чистой прибыли с двух яиц. я лично жду когда эта игра запустится жду каких-то там хороших иксов но посмотрим будет ли это на самом деле но ну, во всяком случае вот многие спрашивают как сейчас зарабатывать больше тысячи долларов в месяц Ребят, участвуйте вот в таких вот целых. В основном все эти вот целые, если это годный какой-то сейл, он всегда дает иксы. Если это, понятно, как бы игрушка, у которой нет хайпа, ну, понятно, тогда и там никаких иксов ожидать не стоит. Лаунчпады на байбите всегда, по сути, дают иксы. Те же самые прайм -листы на бирже кэнди дропил на хуоби, Это тоже буквально пару кликов у вас уже есть возможность заработать там 50-100 долларов дополнительно. Сейчас уже не советские времена, когда нужно ходить на завод. Сейчас уже нужно вот конкретно разбираться в этом всем. Чем больше вы будете в этом вариться, тем больше вы будете в этом зарабатывать. Если я сижу на трейдинге, там некоторые сделки у меня там реально просто сносят крышу, я там сижу, переживаю, то здесь я не переживаю. Я просто заинвестировал, смотрю за проектом, если он реально годный. Я просто выжидаю своего момента и когда уже все будет грубо говоря на пике, я буду просто скидывать уже по более-менее приятным ценам. Только что проходил лаунчпад Apex. Здесь было два варианта для участия. Можно было сделать подписку через токен бит, либо раздачу через USDT. У меня сейчас будет. Битов нету, поэтому я решил зайти в лаунчпад. Это, кстати, лаунчпад 2.0 на бирже Bybit. И здесь можно просто держать USDT у себя на балансе. За то, что вы их держите, вы можете принять участие уже в лаунчпаде. У меня на балансе примерно находится 9000 долларов, на всякий случай, на разные возможные фишки, чтобы это можно быстро отправить на любую биржу, поэтому я и параллельно принял участие в лаунчпаде. Последний день, это сегодня я Сделал подписку, здесь раздавали по 400 апексов, это по 20 Долларов аллокация, я видел то, что Многие люди заходили через биты, но там Аллокации получились маленькие, и заработать Получилось примерно 1-3% К своему депозиту, что тоже Как бы неплохо, но не так хорошо, как в данном Случае, получается на 20 долларов Мне дали этих самых монет Мой билет оказался выигрышным, я также Видел многие ребята с чата У нас попали вот в эту вот тему На канале я эту тему не освещаю, потому что как-то и мало просмотров набирается Если вы, конечно, наберете много лайков Проявите какую-то активность То я буду рассказывать об этом намного больше Об этом я в основном пишу в телеграм-канале Тут появляются все лаунчпады, лаунчпулы Здесь появляется все самое важное Поэтому, кому это интересно, можете захотеть и подписываться Ну, давайте перейдем к этому лаунчпаду Мне дали 400 э, монет Apex Я их скинуть по нормальной цене не успел Потому что сидел, старался выкупить бокс от второго сейла по iGuo Пробую, мало ли у меня тут сейчас что-то получится купить Так, подтвердить суммы покупки один я вставляю пароль нет просто не дает купить у тебя не получилось купить купила, купила? Да. а я нет а там надо кучу растыкать тогда оно купится она даже до сих пор еще можно еб твою мать, в этом IGO я уже не жду там прям огромных иксов, посмотрим на игрушку, просто интересно ради опыта поучаствовать, даже если там будут продаваться более-менее эти боксы я скину, ну хотя бы там в плюс 30-20, не знаю сколько процентов хотелось бы конечно поиметь иксы ну потому что от кукойна как-то, ну слабовато IGO вышло, если сравнить с тем же NFT селом на бирже Vibbit с первым, то первый сел дал просто там больше 20 иксов, 30 иксов дал то здесь пока иксов нет, но возможно когда игрушки начнут вот так вот в полную развиваться тогда и пойдут какие-то иксы так по этому проекту максимум цена доходила 055 я скинул по 036 вот где-то вот в этом вот месте выставил просто лимитку вот по истории ордеров все здесь видно 400 апексов по 036 144 доллара получается минус 20 долларов вложенных 124 доллара чистой прибыли буквально ребят за пару минут просто что у меня лежали деньги на балансе лежали деньги нажал одну кнопку все э, дали монеты зашел продал мой. Можно было заработать еще больше, но сами видите, я и то, и то, и везде стараюсь успеть. По этим яйцам вам также рассказал, но чтобы вы понимали, те же самые проместы листы на бирже Хобби, они сейчас дают по 10-20 иксов, да, были проместы листы слабенькие, по 5 иксов, но там не стоит особо напрягаться, просто нужно оказаться в нужном месте, в нужное время. Еще один вариант заработать на бирже Баббит, это запустили buy Байвотес, здесь вы просто голосуете за монету, которая у нас будет листиться. Если вы попали в ту монету, которая выходит на листинг, то вот этот вот призовой пул, просто делят на количество голосов и каждому потом аирдропом раскидывают монеты. Сколько на этом получится заработать? Я лично голосовал за STRM, пока эта криптовалюта лидирует, поэтому вероятнее всего она и победит, ее залистят и аирдропом кому-то сколько накинут. Сколько на всем этом удастся заработать? Опять же, напишу в телеграм-канале, опять же, на бирже Мекс там запускаются лаунчпады, МД Kickstarter. Это тоже очень много таких всяких плюшек. Если вы, ребят, в этом будете вариться, поверьте, на тех же аирдропах, ментах тест это сейчас ребята вот 14-летние сидят и делают больше тысячи 2-3 тысяч долларов в месяц в то время как некоторые просто ходят на работу вы просто недооцениваете свое время я вас ни в коем случае э, не мотивирую там уходить с работы бросать работу нет если вам нравится ваша работа пожалуйста но если вы хотите что-то изменить в своей жизни ну можете это поизучать да это сложно я тоже когда садился э, за и ICO, там ничего не понятно но залетел в ICO, закинул 300 долларов все потом с 300 забрал 4000 и вот, все. Как говорится, нужно тут просто оказаться в нужное время, э, в нужный час. А если вы будете изучать все на стадии там каких-то разработок, э, когда проект только-только выходит, ну понятно, вы будете зарабатывать в разы больше. По этому лаунчпаду, я думаю, рассказывать больше нечего. Нужно продавать пока горячее, пока у нас есть хорошие иксы. Максимум 10 иксов, но я не знаю, кто по таким ценам продал. Может, можно было как-то выставить лимитку, но я уже продал, уже, так скажем, после формирования первых двух-трех свечек. Прямо сейчас на бирже Бабит запускается новая launchpad как я помню play и скриншоты начнутся уже через два дня и опять же появится такая вот возможность опять же аллокация примерно по 20 долларов думаю будут примерно такие же иксы сейчас они пока еще нормальные, пока рынок так себе если рынок начнет падать ну понятно иксы на launch будут меньше но когда рынок восстановится launchpad launch пулы будут опять давать э, те самые иксы которые были раньше это 10 20 а то и 30 50 иксов это вроде бы все что я вам хотел так быстренько рассказать просто подтолкнуть на Некоторые такие вот действия Я сейчас так понимаю, и зайду вот Да, в мою коллекцию, я еще своей девушке кинул На баланс тоже 120 долларов Она тоже мне еще купила один бокс Не знаю, дадут ли вообще вот эти вот боксы иксы да? э, Пока непонятно Мне эта игрушка не особо даже как-то понравилась Но попробуем, как бы я же не знаю, какие проекты будут стрелять Понятно, какие-то проекты будут минусовать То же самое, знаете, вот по пикастеру Эти яйца изначально продавали Вообще, кто-то даже минус продавал Там по 50 долларов Хотя они стоили по 60 долларов кто заходил на первом сейле, они забрали вообще с 30 долларов. То есть с 30 они уже имеют там 4 икса. Когда были по 250, они уже имели там чуть ли не 10 иксов. Но опять же, я жду, пока там игрушка полностью запустится. Рассказал вам такие быстрые свои мысли. Если вам реально это интересно, я буду рассказывать больше информации на эту тему. Куда захожу, что захожу. Ну, опять же, вам напомню, то, что в телеграм-канале я всегда пишу актуальную информацию, в какой именно лаунчпад захожу куда инвестирую, но опять же это не финансовый совет, я что же знаете, не гуру, там всезнайка или инсайдер какой-то, нет, я обычный человек, как и вы, который просто в свое время находит какие-то интересные проекты и старается на этом заработать. Всем, ребята, большое спасибо за просмотр, если видео было полезным, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока!